В той форме взаимоотношения финансовые, которые существуют сегодня, конечно, любой бухгалтер, любой, любой федерации, если он сейчас услышит, что он будет получать бюджетные деньги и работать с ними по правилам, которые сегодня существуют, первое желание у него либо уволиться, либо повеситься. Потому что это невыносимый набор правил и условий. То есть он создан для того, чтобы с этим нельзя было работать. Потому что если мы будем вынуждены сегодня по действующим правилам объявлять тендер, а если ты работаешь с бюджетными деньгами напрямую, то ты должен обязательно объявить тендер на туристическую компанию, которая тебе продаст билеты, на залы, в которых ты должен тренироваться, то есть зал, у которого ты возьмешь услугу провести там тренировку, должен выиграть некий тендер, плюс сроки это должно быть оглашено в уполномоченных печатных изданиях, это должно должен быть срок, то есть ты не сможешь работать с этим. Это нереально. Есть, я бы хотел, чтобы люди, которые пытаются сегодня, не называя вещь своими именами, а утаивая, там, держа, не, они же провалятся, мы же сейчас дадим, там, И упоминалось на этом собрании. Но мы же давали денежки федерации, они же не захотели. да. Не захотели, потому что так работать невозможно. Это правило, которое всех загоняют в определенное стойло, где дальше все стоят и ждут, что им раздадут, и мы возвращаемся к схеме. Вот вам, но это вам купит Вася, а это вам принесет Петя. Мы этого не хотим. Поэтому реформа должна быть широкой в полном смысле этого слова. Должны измениться правила. Они должны быть. Но они должны быть цивилизованы, потому что в цивилизованных странах федерации имеют, прав, имеют не только право, имеют возможность работать с такими деньгами.